Ladies and gentlemen, welcome to the joint press conference of the EU-Russia Summit and the Northern Dimension Summit. Present are President of the European Council, Prime Minister Matti Vanhanen, President of the Russian Federation, Vladimir Putin, Prime Minister of Norway, Jens Stoltenberg, Prime Minister of Iceland, Gerd Horde, President of the European Commission, Jose Manuel Barroso, and High Representative, Javier Solana. Prime Minister Vanhanen, please. Yes. Good. <coughs> Good afternoon, dear co colleagues, ladies and gentlemen. Welcome to our press conference. As you see on our podium, we actually had two summits today. In the morning and over lunch, we had the 18th EU-Russia summit with President Putin. A while ago, we also conducted the Northern Dimension Summit in which also the Prime Ministers of Norway and Iceland participated. The Northern Dimension will in the future be a policy not only of the EU, but the common policy of EU, Russia, Norway and Iceland. In the EU-Russia summit, starting this morning, we have had fruitful and frank discussions on a wide range of issues. ...новому соглашению между ЕС и Россией. Однако мы все согласились, что это не последняя возможность. Финское председательство продолжит усилия по окончании работы над мандатом. Сотрудничество во всех областях продолжается нормальном режиме, на основе существующего соглашения, мы довольны тем, что достичь качественного улучшения наших отношений после того, как мы в прошлом году приняли дорожные карты по четырем общим пространствам. Эти вопросы находились высоко на повестке Дня финского председательствования. Мы провели четыре встречи на министерском уровне для Усиление практической работы в таких э, областях, как транспорт, внешние отношения, защита окружающей среды. Наша цель – концентрироваться на э, тех вопросах, которые напрямую влияют на жизнь граждан наших стран. Сегодня мы подчеркнули важность наращивания контактов между простыми гражданами, э, гражданами. Контакты между гражданами различными сообществами необходимы для наращивания понимания между странами. Также социальное и прочие виды сотрудничества необходимо уделять особое внимание. Особое внимание уделялось вопросам контактов на уровне студентов и молодежи. Мы стараемся выделить как можно больше финансирования для того, чтобы российские студенты могли проходить обучение в Европе и наоборот, в экономической отрасли, мы признали, что в общих интересах наращивать деловое инвестиционное сотрудничество и снять существующие барьеры торговли в современном мире. Очень важно, что вопросы защиты окружающей среды рассматривались как неотъемлемая часть экономического сотрудничества. ЕС и Россия привержены устойчивому развитию и борьбе с изменением климата. Существует общее понимание, что наше энергетическое партнерство основывается на сильном положительной взаимозависимости и мы готовы развивать эти отношения на благо обеих сторон. Господин Ховенин до нашей встречи проводил обсуждение с господином Левитиным, и комиссаром Боросом по вопросам вопросам прав. Они обсуждали права человека, демократию и главенство закона. В ноябре проходили консультации по правам человека в конструктивной атмосфере. Мы надеемся, что этот механизм будет обсуждаться в дальнейшем. Мы высказали свои, свои озабоченность в связи с все продолжающимся расследованием убийства Анны Политковской. Уважаемые коллеги, дамы и господа, саммит по северному измерению закончился несколько минут назад. В ходе него мы приняли новую политику развития наших отношений. Северное измерение это практическое отражение процессов, которые происходят на северо-восточной России и которые регулируются в основном этим партнерством. Партнерство по к социальному благосостоянию занимается проблемами уровня жизни и проблемы, которые возникают из-за недостаточно высокого уровня. В партнерстве по защите окружающей среды мы выполняем совместные проекты общей суммой более 200 миллиардов евро. также мы продолжаем работу над созданием новым фондом по защите окружающей среды. Мы призываем увеличить объем взносов, и Финляндия решила выплатить дополнительные 6 миллионов евро, а Германия, которая станет следующим председателем ЕС, 10 миллионов долларов. Сегодня мы также обсуждали создание нового партнерства в транспортной, логистической области и возможность увеличения партнерства в рамках энергетической эффективности. В завершении я бы хотел выразить свое удовлетворение, Сегодня, сегодняшними переговорами, которые прошли в духе делового сотрудничества и, надеюсь, позволили продвинуться на пути достижения наших целей. Спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Завершился очередной 18-й саммит Россия-Евросоюз. Должен с удовлетворением сообщить, что сегодняшняя встреча на высшем уровне дала реальную возможность не только обсудить ключевые вопросы взаимодействия, но и принять ряд важных решений. Так, по нашему общему мнению, весьма позитивных результатов удалось достичь в выполнении дорожных карт. Да и в целом формирование четырех общих пространств в России ЕС развивается активно и системно. Напомню, речь идет о пространствах экономики, свободы, безопасности, правосудия, внешней безопасности, науки и образования. И с учетом такой динамики сотрудничества, новую встречу правительства России и комиссии ЕС предлагаем провести уже в феврале 2007 года. Мы предметно обсудили и ход выполнения совместного заявления о расширении ЕС и отношениях России и Евросоюза. В этом документе, принятом 27 апреля 2004 года определены основные обязательства членов Евросоюза, выполнение которых должно минимизировать для России последствия вступления в Евросоюз 10 государств. Положение этого документа приобретает сегодня особую актуальность. Известно, что в будущем году членами Евросоюза станут Болгария и Румыния. и Россия считает, что эти страны также должны взять на себя, установленные соглашением обязательства. Призываем европейских партнеров ускорить решение этого вопроса. Мы, конечно же, говорили и о правах человека, говорили о гуманитарной составляющей нашего сотрудничества, напомнили о довольно странном положении русскоязычного населения в некоторых прибалтийских государствах. Рассчитываем на то, что динамик изменения ситуации будет заметной. Конечно, мы не забыли и о громких уголовных преступлениях, и об убийстве журналистки Политковской. Но думаю, что мы не только об этом должны помнить. Мы должны, и я с сожалением это говорю, должны помнить и о других преступлениях подобного рода. Другой американский журналист, господин Пол Хлебников, тоже был убит. И, как вы знаете, идет расследование, дело доведено до суда. К сожалению, суд присяжных оправдал тех людей, которых прокуратура обвиняла. Прокуратура опротестовала это решение в Верховный суд Российской Федерации. Мы не должны забивать о политических преступлениях и в других странах, в том числе о политических убийствах в странах Европы. Мы все должны об этом помнить, не допускать ничего подобного и предотвращать преступления подобного рода. Особенностью нынешнего саммита стала четырехсторонняя встреча России Европейского Союза, Норвегии и Исландии. Это было по-настоящему значимое событие. Принятые на встрече документы, политическая декларация и рамочный документ, позволяют кардинально обновить и актуализировать перспективные направления нашего сотрудничества. Программу «Северное измерение». В итоге, с 1 января 2007 года, на севере Европы начнется реализация фактически нового международного проекта. В рамках этой инициативы в регионе предстоит осуществить ключевые положения дорожных карт по четырем общим пространствам России и ЕС. При этом у северного измерения будут и собственные программы, способствующие реализации весомого потенциала североевропейских государств. Наша страна уже подготовила к обсуждению ряд конкретных взаимовыгодных инициатив. И в дальнейшем мы будем уделять проекту заинтересованное внимание. Ведь отношения России с соседними на северо-западе Европейского континента традиционно относятся к числу наших международных приоритетов. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить хозяев саммита за тот вклад, который внесла Финляндия в организацию встречи участников северного измерения, а также отметить работу экспертов, подготовивших. Качественные и весомые документы. Подводя итоги саммита, выражаю сожаление, что не удалось стать старт переговорам по разработке нового базового соглашения России и ЕС. Евросоюз пока не выработал единой позиции по данному вопросу. Россия со своей стороны подтверждает готовность к началу переговоров. В любом случае их отсрочка не скажется негативно на всем комплексе наших отношений с ЕС. Они опираются, эти отношения, на соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Чьи действия мы можем продлить согласно этому документу ежегодно. Никакого э, вакуума правового в наших отношениях с ЕС не наступает. Будем терпеливо ждать момента, когда Евросоюз согласует общую позицию, со своей стороны, также готовы внести свой вклад в э, достижение этой цели. Большое спасибо за внимание. Председатель КЕС господин Бароза, пожалуйста. Мы провели очень субстантивные обсуждения. По широкому ряду вопросов от экономического сотрудничества до климатических изменений, от прав человека до международных вопросов. И я считаю, что мы можем сказать, что мы добились важного прогресса с Россией. Россия ⁇ это наш важный стратегический партнер и наш ближайший сосед. Действительно было невозможно на данном саммите запустить переговоры по поводу нового соглашения с Россией, продолжения. Истекающего СПС Но мы не избежим нашего общего будущего И мы запустим этот процесс Как можно скорее И как вы знаете мы уже согласились Что существующее СПС Будет продолжать действовать До того как будет подготовлено Новое соглашение Таким образом правового вакуума не образуется И это не отразится на хороших отношениях Между Россией и Европейским Союзом Я поднял вопрос Российского запрета На польское мясо Европейская комиссия рассматривает это как непрофессиональную меру. Мы просили снять этот запрет. Техническая миссия обнаружила, что нет оснований для запрета. Мы считаем, что эта проблема может быть разрешена. И мы готовы активно вносить свой вклад в ее разрешение, если это возможно, через трехсторонние обсуждения между Польшей, Россией и Европейским. Европейской комиссии. Мы понимали другие вопросы, которые напрямую сказываются на наших гражданах, такие как долгие очереди из транспорта на границах между ЕС и Россией. Мы должны совместно работать для решения этой проблемы. Развитие торговли, как вы знаете, одна из ключевых целей для нашего общего экономического пространства. Мы призываем Россию сделать все возможное для упрощения таможенных и пограничных процедур. И мы можем сотрудничать также с нашими странами членами, которые участвуют в этом процессе, для того, чтобы они могли наращивать свой потенциал со своей стороны границы для того, чтобы учитывать загруженность дорог и этих пунктов. И мы можем сотрудничать с Россией, если она того пожелает. Но это интенсивное движение с обеих сторон, это хороший сигнал. Это указывает на то, что экономические отношения торговые, отношения между Россией и ЕС растут. И поэтому мы видим это как позитивный сигнал для наших связи в целом. Энергетика, конечно, очень важный приоритет для наших отношений, и это важная часть нашего саммита. Мы обсуждали энергетику, и сейчас мы продолжаем прогресс, достигнутый в Лахте, по направлению к ситуации, когда обе страны будут выигрывать, когда ЕС будет предоставлять технологию рынок, а Россия, конечно, будет использовать эти доходы для модернизации своего производства и сети распределения. Мы основываем мы на принципе принципах энергетической хартии и соглашениях к энергетической хартии и на основе заявлений по энергетической безопасности большой восьмерки, принятой в Петербурге. И в заключение я бы хотел сказать, подчеркнуть важные достижения данного саммита. Как вы знаете, Европейская комиссия долгое время вела переговоры по постепенному отмену сборов на облеты, на пролеты над Сибирию, которую мы рассматриваем к 2013 году, это потребует полной модернизации системы и открывает новую эру сотрудничества между Россией и ЕС в сфере авиации, благодаря плодотворному сотрудничеству между Еврокомиссией и Российским правительством, я должен подчеркнуть, хорошую работу Жака Баро и он добился очень хорошего соглашения с министром Левитином, и при поддержке министра Финляндии Сузанна Барина мы достигли соглашения. И это очень важное событие для развития наших экономик. В заключение, я действительно считаю, что сегодня мы открыли новую эпоху в северном измерении на этом саммите между Европейским Союзом России, Норвегией и Исландией. И это означает новый этап развития северного измерения. И я поздравляю, особенно финское председательство, премьер-министра Вананана и всего его всю его команду за их вклад в этот успех. Спасибо. Господин Салана, пожалуйста. Большое спасибо. Действительно, была очень хорошая встреча. И я надеюсь, что мы э, отвечаем ожиданиям нашей общественности. Это была очень хорошая дружеская встреча. И, и вы можете себе представить, мы говорили о вопросах, связанных с двухсторонними отношениями между Европейским Союзом и Россией. Но мы говорили о важных вопросах, помимо вопросов, которые вписываются в границы наших стран, стран ЕС и России, мы говорили о стратегических вопросах, которые очень важны для нашей повестки. И для всех сегодня мы говорили об Иране, мы говорили о Ближнем Востоке, мы говорили о... Разрешение ситуации в Приднестровье и Молдове. Мы говорили о Грузии, Косово и других вопросах, которые являются очень важными как для Европейского Союза, так и для Российской Федерации. И мы бы хотели решить эти вопросы в духе дружбы, в духе сотрудничества, поэтому я считаю, этот саммит был очень успешным, и на нем мы обсуждали не только вопросы двухстороннего взаимоотношения, но мы также рассматривали проблемы всего мира. И, возможно, я даже не ошибусь, если я скажу, что мы обсуждали Важнейшие вопросы. Мы э, также участвовали в северном измерении и открыли новый этап в нашем сотрудничестве. Премьер-министр Стаунтонбары, пожалуйста. Дамы и господа, я лишь кратко дополню. Что касается северного измерения, Норвегия уже давно сотрудничает с Россией, с Европейским Союзом и с Исландией, и мы поддержали северное измерение с самого его основания. И мы поддерживали Северное измерение, поскольку мы считаем, что это важная основа для сотрудничества, основа для политического диалога между странами региона и между Европейским Союзом, а также хорошая основа для реализации конкретных проектов и инициатив. Например, инициатив в здравоохранении и в экологической сфере один пример ⁇ это работа, которую мы осуществляем по ядерным отходам, по ядерному загрязнению. Норвегия поддерживает. Эту программу, 10 миллионов евро были выделены на эти цели. Мы также предоставили предварительную помощь э, безъядерному сотрудничеству и выделили на эти цели 2 миллиона евро. Это конкретные проекты, конкретные инициативы в рамках экологического измерения э, здравоохранения. Для Норвегии северное измерение очень важно также, потому что это часть нашей работы, когда мы говорим о работе на дальнем севере. Работа и сотрудничество на дальнем севере является очень важным вопросом, по которым работаем наше правительство, поскольку это касается и энергетических поставок. У нас большие энергетические ресурсы на Дальнем Севере, на побережье Варенцева моря. И в Баренцевом море. Также это касается рыболовства и устойчивого развития морских ресурсов. Также это касается экологических проблем и климатических изменений. Поэтому мы считаем это очень важный форум, и мы очень довольны Тесным сотрудничеством с Россией, с Европейским Союзом и с Исландией при решении всех этих важных вопросов. И встреча, которую мы сегодня провели, это прекрасная встреча. И мы также очень рады, что мы смогли согласовать политическую декларацию, поскольку это будет основой для дальнейшего сотрудничества и дальнейшего развития в рамках Северного измерения. Спасибо. Премьер-министр Хвардри, пожалуйста. Большое спасибо. Я бы хотел поблагодарить наших э, финских хозяев не только за сегодняшнюю встречу по северному измерению, но также за их беспрестанные усилия, э, за вклад в развитие концепции Северного измерения. Сеть регионального сотрудничества в Северной Европе – это очень всеобъемлющая структура, и полное участие Европейского Союза и России в Северном измерении имеет огромное значение с точки зрения политического веса существа и ресурсов. С точки зрения Исландии мы удовлетворены и политической декларацией, и новым политическим рамочным документом. В особенности я бы хотел обратить ваше внимание на запрос, который содержится в декларации о том, что старшие должностные лица должны рассмотреть возможность более широкого сотрудничества в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Это сфера с огромным потенциалом, и мы надеемся на дальнейшую Сотрудничество в -сфере. После данного заседания Исландия будет изучать, как она может нести свой вклад в конкретные партнерства и пар проекты северного измерения и в сотрудничество с другими членами. Спасибо. Пожалуйста, представьтесь, когда будете задавать вопросы и используйте микрофон. AFP, пожалуйста. Спасибо. Франц пресс. У меня вопрос господину Ваненен. Путину и господину Ванену. А. Господин Путин, Путин, после того как вы прибыли в Хельсинки вчера, была объедена, объявлена о смерти Александра Литвиненко в Лондоне. Сегодня было сообщено, что прежде чем как он умер, он написал письмо обвиняя вас в своей смерти что вы можете сказать по этому поводу и господин Вананан вы поднимали этот вопрос в разговоре с господином Путиным и вызывает ли это обеспокоенность вашу связано ли это как-то со смертью Анны Политковской спасибо смерть человека это всегда трагедия и я приношу свои соболезнования близким господина Литвиненко и его семье. Между тем, насколько мне известно, в медицинском заключении британских врачей нет указаний на то, что это насильственная смерть. Нет этого. Значит, нет и предмета для разговоров подобного рода. В любом случае, мы считаем, что наши британские коллеги, в том числе из правоохранительных органов, понимают уровень своей ответственности за обеспечение безопасности тех граждан, которые находятся на их территории. Это в полном мере относится и к гражданам Российской Федерации, вне зависимости от их политических взглядов и убеждений, если они оказались на территории Британии. Надеюсь, что британские власти не будут способствовать и раздуванию каких бы то ни было политических скандалов, не имеющих под собой реальных оснований. Если потребуется, российские власти, в том числе и следственные органы, прокуратура Российской Федерации, окажут всю необходимую помощь в расследовании, если такое расследование будет иметь место. Ну и, наконец, что касается записки, о которой вы сказали. Если такая записка действительно появилась до кончины господина Литвиненко, то тогда возникает вопрос, почему она не была ранее обнародована при его жизни. А если она появилась после его кончины, после его смерти, то, естественно, э, какие здесь могут быть комментарии? Те люди, которые сделали это, не Господь Бог, а господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций. Его гибель это трагическое событие, но я не поднимал этот вопрос в обсуждении сегодня, поскольку в настоящий момент у нас нет подробностей и в Великобритании власти расследуют этот вопрос, и сначала они должны завершить свою работу. Спасибо. Итак, нас Михаил Петров. Здесь уже говорилось о позиции Польши, блокирующей продолжение переговоров по подготовке нового документа. Но я хотел бы прояснить некоторые аспекты. В частности, господин Барозу, есть ли у Еврокомиссии данные, известны ли вам о нарушениях фитосанитарного контроля, которые действительно имели место в Польше? Не считаете ли Вы, что Варшава излишне политизирует этот вопрос? Или, может быть, Вы считаете, что Россия слишком жестко отстаивает свою позицию? И такой же вопрос президенту России, Владимир Владимирович. Как Вы намерены разрешать вопрос о поставках сельхозпродукции из Польши в Россию? И какой Ваш прогноз на дальнейшее развитие российско-польских отношений в целом? Спасибо. В недавнее времени была направлена миссия экспертов для расследования этих ветеринарных вопросов в Польше. И действительно были проблемы, и правда, что в нашей оценке нет причин сохранять этот запрет. Мы рассматриваем это и во время встречи с президентом Путиным. Мы рассмотрели этот вопрос, и мы квалифицировали это в качестве сильной, слишком реакции. Но, конечно, я не эксперт по ветеринарным вопросам. И из того, что я сегодня понял из разговора с господином Путиным, из комментариев на заседании, Проблема не связана с польским мясом. На самом деле, президент Путин сказал, что польское мясо прекрасное. Проблема, похоже, связана с импортированным мясом, которое продается на польском рынке, и с системой сертификатов данного мяса. Этот вопрос в, подпадает под компетенцию Еврокомиссии, и мы... Будем настаивать на всякого рода технических решений для этой проблемы, поскольку мы считаем, что эта проблема не должна нагнетать обстановку. Мы не должны слишком драматизировать по этому поводу, поскольку все согласны, что польское мясо хорошее, может быть, на следующем саммите нам на ланч подадут хороший польский стейк. И я действительно считаю, что мы не можем и не должны из-за этой проблемы, какая бы серьезная она ни была, мы не можем сейчас считать, что наши хорошие отношения с Россией и возможности нового соглашения, Подрываются. Это важно. Мы должны продолжать работать, продолжать конструктивный, хороший диалог с Россией. И, конечно, мы, Европейская комиссия, сожалеем, что такое происходит, что было невозможно на этом саммите начать переговоры по новому соглашению с Россией господин президент Бороза точно сформулировал проблему. Речь не в качестве польского мяса. Польские производители хорошо знают и отлично делают свое дело. На российский рынок десятилетиями поступала польская сельскохозяйственная продукция. Вопрос совершенно в другом. Вопрос в том, что в Польшу завозится мясная продукция из третьих стран, в том числе из азиатских стран, которая запрещена к поставкам не только на рынок Российской Федерации, но и на рынок ЕС. И мы зафиксировали транзит этой мясной продукции на нашу таможенную территорию. Именно поэтому был введен запрет на поставки мяса из Польши. И польские власти должны больше уделить внимания администрированию и таким образом обеспечить интересы своих товаропроизводителей. Не будет тогда никаких ограничений. Повторяю, это в равной степени относится и к потребителям на европейском рынке. Кстати говоря, не только Россия ввела такие ограничения. С марта текущего года и другие соседние страны, в том числе Украина, ввела ограничения на поставки польского мяса. Задержано на украинско-польской границе 400 тонн мяса из Польши. И, насколько нам известно, украинские власти объявили о том, что не будут открывать мясо польское на свой рынок до тех пор, пока не будет наведен порядок соответствующий. Мы готовы вместе с нашими польскими коллегами и друзьями Вместе, повторяю, искать решение этой проблемы. Мы ничего здесь не склонны драматизировать и политизировать. Это технический вопрос. Как только мы договоримся об этом, проблема будет решена. Но не нужно связывать этот абсолютно технический вопрос с общим состоянием российско есовских отношений. Такой экономический эгоизм делу не помогает. И не поможет. Что касается перспектив развития российско-польских отношений в целом, я считаю, что перспективы у нас хорошие. Мы всегда сотрудничали с Польшей по целому ряду направлений, продолжаем сотрудничать по целому ряду направлений. Кстати говоря, сразу после избрания действующего президента я направил туда своего советника, господина Стрижемского в Варшаву. Он был принят президентом. Мы предложили провести встречу на самом высшем уровне на экспертном уровне. Мы готовы к сотрудничеству с нашими польскими коллегами по всем направлениям и на всех уровнях. Уверен, что отношения двухсторонние будут развиваться успешно. Сейчас, после нашего обсуждения, мы четко понимаем, что вопрос чисто технический, а не политический. Финское новостное агентство. Господин Путин, вы упомянули о деле Анны Политковской, о котором говорил также премьер-министр Ван Ханен, и, похоже, существует озабоченность относительно хода расследования, озабоченность со стороны ЕС. Господин президент, пожалуйста, ответьте, как вы ответили на этот вопрос, и как продвигается расследование? Я уже сказал, что мы не должны забывать о преступлениях подобного рода не только в России, но и в европейских странах есть громкие политические убийства, которые до сих пор не раскрыты. И это наша общая проблема. А если мы посмотрим, что происходит в некоторых странах Евросоюза с мафией, которая не в единичном Судьи на постоянной основе уничтожает представителей правоохранительных органов, судей, прокуроров, следователей, журналистов, политических деятелей. Их этих мафиоидов ловят десятилетиями в европейских странах. Это общая проблема. Может быть, у нас она при современном уровне развития нашей страны, она, может быть, даже в чем-то более острой является. Мы не собираемся это отрицать, но мы собираемся вместе с нашими европейскими коллегами бороться с этим, менять ситуацию, уверен, что нам удастся это сделать. Было бы плохо только постоянно политизировать эти вопросы, искать здесь какие-то стороны нашей жизни, которые которые являются как бы совершенно исключительной составляющей частью российской жизни. То же самое происходит во многих других странах. Госпожа Политковская была критиком российской власти, это правда. А господин Пол Хлебников, тоже американский журналист, как я сказал, госпожа Политковская, имело американское гражданство и господин Пол Хлебников он был русского происхождения но был американский журналист он критиковал как раз тех людей которые ведут вооруженную борьбу с федеральными властями он тоже был убит почему мы о нем забываем правильно ли это думаю что нет Давайте мы будем не политизировать эти вопросы, а объединять усилия в борьбе с этим злом. Что касается расследования по данному конкретному делу, допрошены сотни людей. Сотни. Я э, хочу выразить надежду, что э, работа не только ведется самоактивным образом, но и будет доведена до конца. Селиканная Россия, программа Вести. Первый вопрос господину Борозову. Скажите, пожалуйста, как сегодня продолжился ваш диалог с Россией по теме энергетики? А теперь вопрос к президенту России. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, разговаривая с Евросоюзом, вы слышите единый европейский голос или все-таки в ответ слышна какая-то многоголосица? Теперь вопрос ко всем. Если можно, складывается впечатление, на самом деле, что отношения между Россией и ЕС носят такой довольно декларативный характер. Заявлений гораздо больше, чем реальных действий. Вот, например, обсуждался ли вопрос, насколько повлияет будущее расширение Евросоюза, не осложнит ли это отношения между Брюсселем и Москвой? Спасибо. Как я уже говорил, мы обменялись мнениями относительно того, что мы делаем как с одной стороны, так и с другой. Однако, как и планировалось, никаких значительных решений принято не было. Как вы знаете, некоторое время назад мы начали очень важный диалог по этим вопросам. Но ничего действительно нового. В плане выводов по энергетическому диалогу не было. Однако, все равно было очень хорошо воспользоваться этой возможностью. Президент Путин рассказал нам о том, какова ситуация, о ближайших планах России. Я также рассказал о ситуации, как мы видим ее с нашей точки зрения, ЕС. И, я думаю, пожалуй, это первая оценка нашего сегодняшнего обсуждения в плане энергетики. Что касается того, разговаривает ли с нами Европа единым голосом, либо мы, как вы выразились, как бы чувствуем какую-то разноголосицу. Вы знаете, там, где есть единая позиция у стран Евросоюза, там мы разговариваем единым голосом. Там с нами разговаривают единым голосом. Где пока нет мандата у Еврокомиссии, там, конечно, нам сложнее. Нам приходится решать вопросы с каждой с стороной членом ЕС в отдельности. И вот уже коллеги ваши интересовались проблемой сельского хозяйства и, скажем, нашими отношениями с ну, польскими нашими коллегами. Ведь Еврокомиссия имеет мандат на, на разговор с нами по импорту. И здесь Евросоюз говорит единым голосом. А по, по экспорту нет такого мандата. И мы уже давно говорим, примите в Евросоюзе единый сертификат, экспортный сертификат. И тогда нам будет проще решать эти проблемы с Евросоюзом. Но внутри Евросоюза пока нет единого мнения по этому вопросу. Мы подождем. Ройчес, пожалуйста. Спасибо. Вопрос еще один по энергетике Бороса и президенту Путину. Один из аспектов энергетического пакета, который вы планируете представить в январе, относится к разъединению мощности по производке по производству и распределению, не могли бы вы подтвердить, действительно ли есть такой план, который вы предлагаете, вопрос к президенту Путину, не могли бы вы отреагировать на это? Как Россия к этому относится, как это повлияет на Газпром? Как? Я прошу прощения, я прошу вас все-таки еще раз сформировать вопрос. Я не очень его понял, что вы имеете в виду, о чем речь. Да, конечно. Вопрос относительно плана ЕС. Представите, в январе энергетическую политику. Президент Барос и господин Круз говорили о том разделении мощностей, когда мощности по производству и распределению компаний должны быть разъединены. Поэтому я хочу спросить. Действительно ли существует такой план? А вас, господин президент, я хотел спросить, как к этому относится Россия? Потому что, несомненно, это повлияет на компанию «Газпром». Uh, <свот> uh, Позвольте, uh, я начту. Формальное решение еще не было принято. Мы сейчас разрабатываем всеобъемлющий пакет по энергетике, который будет представлен в январе. Неофициально я сообщил об этом президенту Путину на полях официального саммита. Наше мнение различается, однако официальное решение мы еще не выработали о подробностях. Предложение, которое мы внесем по разделению, разделение, несомненно, будет предложено в энергетическом рынке Европы. Нам кажется, что это необходимо, и сегодня... Очевидно, недостаточный уровень конкурентности, однако подробности этого разделения еще не определены. Мы работаем над этим в рамках Еврокомиссии, и я не могу еще официально этого подтвердить. Однако, действительно, такова нынешняя тенденция. Я сообщил об этом президенту Путину, что... То, как мы планируем открыть наши рынки в рамках ЕС, это предусмотреть, потому что сейчас у нас энергетический рынок не вполне един, несмотря на достигнутые успехи недавнее время. Мы, мы пока не знаем ни параметров, ни окончательного варианта европейской стратегической энергетики энергетической стратегии. Мы действительно с господином Борозой сегодня говорили об этом. Более того, я глубоко убежден, что чем, чем более скоординированными будут наши действия, тем лучше. Что касается России, то могу вам сказать, здесь нет никакого секрета. До тех пор, пока существует определенный диспаритет цен внутри России и на мировом рынке, мы... Будем сохранять единство таких компаний, как Газпром. Потому что при разнице цен любой производитель любого продукта будет вытаскивать товар туда, где за него больше платят. Но у нас есть договоренности с Евросоюзом о выравнивании ценовых показателей и, самое главное, не самих цен а формулы исчисления цены. И мы постепенно, плавно, имея в виду динамику доходов населения, изменение ситуации в комбыте и в экономике российской в целом, постепенно, плавно будем двигаться к, этому, к решению этой проблемы. Делить наши компании на добычные и транспортные, не делить, это исключительная национальная компетенция Российской Федерации. И никто за нас это решение принять не может. Но мы будем действовать в тесной кооперации и в контакте с нашими европейскими партнерами. Здравствуйте. У меня вопрос к президенту России, председателю Еврокомиссии. Знаете, вот от саммита к саммиту все меньше звучит тема свободного передвижения граждан России и Евросоюза между Россией собственно, и Евросоюзом. Это наводит на какие-то мысли? Вы не можете договориться или это просто технические какие-то проблемы? Спасибо. Fact, we have discussed... Мы обсуждали этот вопрос. Мы очень активно обсуждали этот вопрос сегодня, но мы же не можем вам подробно рассказать за несколько минут обо всем, что мы обсуждали много часов. Если помните, на последнем саммите мы заключили очень важное соглашение по облегчению визового режима, по реадмиссии. Сейчас мы находимся в процессе сертификации. Мы и Россия ЕС согласны, что в долгосрочной перспективе наша цель – безвизовый режим между ЕС и Россией. Однако мы начали нашу работу, работа продолжается, и сейчас мы делаем все, что можем, чтобы поддержать процесс ратификации его скорейшее завершение, с тем, чтобы ревизовый режим был облегчен, чтобы возрастали конфликты, о, oh, конфликты, контакты между гражданами России и ЕС, и действительно сейчас Существуют некоторые технические аспекты, в частности вопрос Калининграда и свободы перемещения людей из ЕС в Калининград и наоборот. Мы сегодня достаточно много говорили о, о проблемах транспорта, перемещения людей, товаров. Говорили и о визовом, безвизовом режиме. Мы все эти темы обсуждали. Я согласен с моим европейским коллегой, мы отмечаем прогресс в этом отношении. Мы же подписали уже соглашение о облегчении визового режима для отдельных категорий, и я не буду повторяться, вы об этом знаете. Хочу вас проинформировать, что у нас заканчиваются внутригосударственные процедуры, и на следующей неделе, скорее всего, мною будет направлен соответствующий законопроект в Думу, в парламент России для ратификации этих соглашений. Это будет первым шагом на пути к безвизовому режиму. Но для того, чтобы и эту цель никто не отменяет. Ни мы, ни наши европейские партнеры. Но для того, чтобы этого добиться, многое нам придется сделать. В том числе и в Российской Федерации. Мы должны прежде всего обеспечить безопасность своих внешних границ. Это требования и. Нашей внутренней безопасности и требования наших европейских партнеров это справедливое требование, так же, как и договор, скажем, по реадмиссии. Он тоже будет, работа по нему в России тоже будет завершена, в самое ближайшее время он будет ратифицирован. Большое спасибо. Хорошего дня.